сразу сходу начинаем? да сейчас <как> разминочный опять я подготовился ну ладно ничего страшного зато ты будешь отвечать на вопросы давай свои кривые вопросы первый вопрос у нас будет что сейчас покупает народ то есть сначала поздоровайся да подожди ты у нас разминочный я в кадре не ухожу подожди а какие вопросы сейчас скажи ну вот давай пока разминочный будет что сейчас покупает народ кто народ сейчас берет? Ну понятно, да. <coughs> Хрущевку. Старый фонд детский. Да. Где сейчас сэкономить при покупке? И как сэкономить при покупке? Где? Где и как? О, в трехлитровой банке. В погребе у себя. Сэкономить? Страх ипотеки страхи? Страх ипотеки, да. Ну, многие боятся ипотеку. Ну, это же кабала. Да. А и, с, и, сразу, и сразу же вопрос, прям, не отходя от кассы, чего боится народ? Потому что у нас народ постоянно чего-то боится. Ну, есть такое. Хороший вопрос. Все, утро готовился. Только я не готов. Давай я тебе и буду задавать? Нет. Да, давай уже. Я написал, я и буду задавать. Друзья, и... В утра не заходит. Надо короче это кофе купить, размяться, чуть-чуть попозже. Зарядку делал с утра. Час назад ровно еще спал даже. Я сейчас в столовой разминался. Я сегодня полседьмого проснулся, поэтому. Я в давно не сплю. Друзья, и. Я хочу сказать, чтобы они сразу подписались. Ну сразу говорю, подписывайтесь. Быстро. По-хорошему. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, я хочу вас попросить сразу же подписаться, потому что помним, когда вы подписываетесь, ставите колокольчик и ставите лайк, вы всегда в курсе свежих новых событий. Правильно? Верно. Yeah. Отлично. Друзья, и сегодня у нас опять общая тема по недвижимости, так скажем, о наболевшем Иван Колосов. О. Ты хоть не хочешь нам на один вопрос отрезать? Слушай, но ну, у меня нигде там ничего не поднаболело. Да. Я не знаю. Вопросы. Что сейчас покупает народ? Что он сейчас берет, народ? Где? Где? Народ масса. Основная масса. Все, что ниже рынка. Вот что выгодно на сегодняшний день ниже рынка, вот там народ берет. Вот если цена в рынке... Не все, не все. Не, подожди. Если цена в рынке, выше рынка то ты будешь ждать просто своей очереди. А если у тебя цена ниже рынка, ну, в течение недели вариант убера... улетает сразу а. же. Вот сразу тебе следующий вопрос. Как понять, что объект ниже рынка, если есть масса недоверия к агентствам и агенту? Нет, ну... Хороший, да? хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Здесь ты должен понимать, что у тебя в Сочи есть свое доверенное лицо. Больше? Нет, а если ты не веришь ему? Ну а зачем тогда ты с ним общаешься и работаешь? Ну не веришь? Найди себе э, того человека, кому ты веришь, и кто будет твоим доверенным лицом. А зачем? С Слушай, вообще. ну здесь, знаешь, как нужно разобраться? А, ты только начал работать, да, то есть ты да. там с одним агентом, с другим, с пятым, с десятым, еще и на Авито зашел, еще и там миллион Это заявок отставил. Устроил сборную солянку, сборную солянку и да. Головолопнуло. И голова лопнула. И голова лопнула. Тебя там кто-то фонарит, кто-то не фонарит, кто-то правду, кто-то неправду. Как понять, что объект действительно ниже рынка? Разложить на картах второго. А как это у меня, знаешь, ну, есть такие большинство делают. Так, я расклад сделаю, а потом скажу, берем или не берем. У меня, кстати, тоже есть такие, там, э -э -э Сатурн в пятом доме. Тебе говорит, Сатурн в пятом доме. Слушай, ну, давай ну так, ты. здесь нужно четко понимать. Смотри, давай, давай так. Э -э кто застройщик, какая локация, что за сегмент и вообще конечная наша цель, какая будет? Наш конечный покупатель или сдача? Вообще, что мы приобретаем? Ну, на рынке больше 30 тысяч разных вариантов. И на на мы... самом деле, да, друзья, извиняюсь, что перебил. Да, здесь очень сложно вообще понять структуру рынка, да, если вы только начали работать в городе Сочи, да, то есть приобретать, инвестировать. Ну, вообще, достаточно одного человека, да, одного... Чтобы вот один доверенный человек вас информировал, да, и говорил вам про объекты. Потому что действительно бывает, а, выскакивают точно объекты, которые значительно ниже рынка. Вот у нас на днях выскочил Александрит. Да, а, но ну, ну, человек просто должен максимально профессионально разбираться. Но у нас рынок. Ну, сколько Александр, такой. Александрит сколько стоит? <кх> Александрит, 8 да. миллионов 700 тысяч рублей. 33 метра, да? С ремонта, с, с ремонтом, ремонтом да, с балконом. Да, Восьмой этаж видовой. Шикарнейший просто. Да. Но опять же, да, друзья, мало кто понимает, что это действительно классное предложение. То есть значительно ниже рынка. Вы просто даже знаете как, вы возьмите сейчас черновую квартиру, приплюсуйте к ней ремонт. Вам только ремонт миллионов в два обойдется. Там очень Минимум. Ремонт. Минимум. Минимум. Да. да. Ремонт а... наполнение, мебель техника. Конечно, все. да. А там вообще все упаковано, заезжай живи. Я заезжал в эту квартиру. Я а рассматривал. -а. Квартира хорошая, я хотел ее себе в ипотеку взять. Ну а что, передумал? <связывающие> ну, не передумал, просто. Ипотеку не открыли. <связывающие> <связывающие> <Ипотека>. <связывающие> ну, ну, думаю. Думаю. А что думаешь? Ладно, давай так. Что в любом случае, если человек общается или хочет что-то рассматривать в Сочи, но ему однозначно нужен вот доверенный человек, я понимаю, что доверие да, со временем. Да, здесь действительно очень сложно разобраться, потому что а, да. на, на сайтах застройщиков, да, на которые малая вероятность, малая вероятность, что вы попадете, там по сути цен нет. А, Авито врет. Да у нас и сайтов застройщиков, И да сайтов их особо и нет. Да. Авито не врет, да. Один фонарит, другой не фонарит. Как бы и понять, разобраться здесь бывает крайне сложно. Еще знаете, большая ошибка бывает. Люди думают, что в Сочи а, стоимость за квадратный метр плюс-минус такая же, как а, в их регионе. Но этого не было, да этого не было и нет. Да, у да. нас всегда а, стоимость за квадратный метр Выше, чем в регионах. Ну, Это ну, было исторические. Давай, знаешь, так, когда мне говорят, сколько у вас там будет, я хочу миллионов там за, за 6, за 7, за 8, образно говорю. Вот у меня там квартира моя 140 квадратов. Ну, извините, у нас в Сочи вы за 7-8 за 8 миллионов можете, ну, квадратов в ну, Сочи ну, парк 18 и взять. 20, смело. 25 квадратных метров. 25, да. да на, нет, в комплекс, да, нормальном комплексе 25 метров можно взять. Если, допустим, чуть подальше, там можно по дизайну жилое помещение, можно и 40 метров, но вопрос, а нужно ли это или нет. Как бы, ну, знаешь, человека. Многие просто переживают, и боятся, что такое статус квартиры, что такое жилое помещение, а что такое неживые апартаменты, они вообще даже не понимают. Но люди начинают привыкать к тому что рассмотреть живое помещение ну не так что и страшно нужно ну, самое главное не чтобы не были брать. документы да, чтобы это вводилось все через суд да, с разрешением администрации но ну, никаких с проблем. Ну с участием администрации Я сам себе приобрел квартиру у меня жилое помещение но ну, никаких проблем не вижу и когда вот мне строго только статус квартира да в сочи вот этих разграничений нет нужно просто понимать что и у кого вы приобретаете Давай тогда сразу второй вопрос. Где сейчас сэкономить при покупке? Как и где сейчас сэкономить? Слушай, ну сейчас сидишь, человек раз смотрит, нас на срепучеш, думает, блин. Но я прекрасно понимаю, что есть какие-то варианты, которые тупо искать, вот, да, там люди могут бы там угу. сливать объекты, если вон по разному разные ситуации бывают. Блин, как мне уходить вот этот вот этот вот эту вот это вишенку с тортика, как мне себе забрать? Ну вот? сэкономить, чтобы свои личные средства, я думаю, просто рассмотреть ипотеку за банковские средства, рассмотреть квартиру лучший вариант, который точно не это, на рынке. Это понятно. А как вот поймать этот вариант? Как его? А у тебя, должен, у тебя должен в Сочи находиться доверенное лицо, которое владеет полностью всем рынком, которое тебе позвонит и говорит: Алексей Алексеевич, срочно вот он, горячий пирожок, выкатился сюда на рынок. Ну, цена, которая дешевле всего рынка, который мы понимаем, что это ликвидность и одни одни плюсы. И, может, какой-то один маленький минус найдется. Но этот вариант забирают сразу. Он долго у нас не стоит. Долго не стоит. А, да? не стоит. А, и значит. поэтому должен быть свой. Человек, который тут же звонит и говорит, привел все доводы, все плюсы, привел все минусы, если они появляются, и говорит, надо брать. Вот здесь мы заработаем, здесь есть у нас ликвидность и вот такие-то плюсы. Правильно? Ну, да. Аргументы такие весомые. А, давай тогда а, дальше планом будем притекать к ипотеке. А, понятно, что люди да, в регионах... А, когда слышишь слово ипотека, некоторых начинает трясти. А, я, кстати, могу рассказать, откуда это пошло. Это еще пошло а, где-то с начала двухтысячных годов, а, когда ипотека была под конский процент. То есть а, ипотека под тот процент, под которым сейчас дают а, потребительские кредиты. 16-18%, да, того Ну, там, да, приличная ипотека была. А, и опять же, то есть... Почему боятся ипотеку? Потому что все а, убеждены в том, что за ипотеку нужно там платить 25-30 лет. А, как бы да, там а, в большинстве случаев ипотеку открывает на максимальный срок. Но смотрите, здесь есть такая тонкая грань. А, вопрос, для чего вы берете объект? Потому что сразу хочу сказать, развея все мифы об ипотеке, друзья мои. А, за объект не обязательно все выплачивать, чтобы его продать. У нас сейчас с легкостью продаются квартиры, которые находятся в ипотеке. И единственная разница от обычной квартиры, которая не находится в ипотеке, цикл сделки увеличивается, ну, время сделки увеличивается на неделю-полторы, ну край-две. То есть нужно будет о применении снять и как бы уйти на регистрацию. То есть это единственное, в чем отличает э -э, квартиру от... Слушай, но ну ипотека это вообще такой инструмент. У нас даже сейчас э -э, застройщики дают да, субсидированная ипотека. То есть субсидируют, да, половину платят за тебя, половину платит за тебя банк. Ты вообще пришел без денег, с пустым кошельком, приобрел себе квартиру. Мало того, что -э -э, застройщики субсидированный ремонт тебе сейчас предлагают. То есть за ремонт, да, да, да за ремонт тоже... Проплатили за тебя, пожалуйста. Максимально дают все условия. Многие думают, вот ипотека это кабала. От слова нет. Это не кабала и не болото. Это просто, ну, наверное, шанс. Это знаешь как? Это, допустим, за рулем мотоцикла банк, а рядом в люльке сидит ипотечник. Да. И он не на эту картину. вот этот шлем, вот этот круглый да. красненький. Понимаешь, вот козырек. Ну, ну, ты просто сам ловил, да? Это просто как бы тебе инструмент, чтобы тебе не пешком идти по всей дороге несколько километров. Ну, километры переведем в годы, да. А mm -hmm. просто ты в люльке едешь, а ипотека за тебя едет. Вот и все. Вообще, да. Ну, конечно, всегда есть возможность выпрыгнуть с этого. В любой момент, да. С этой люльки. С этой или люльки, или люльки. На самом деле, как бы, очень выгодно, очень удобно. Есть... Ну не хватает у тебя денег, нет у тебя денег от слова совсем, но ну, можно рассмотреть. Варианты <смех> есть, варианты достойные. Да, друзья, я, знаете, вот все-таки хочется опять же а, вернуться к страху ипотеки. А, у нас, знаете, как получается, а, в каких вообще случаях чаще всего люди платят именно там 25-30 лет? А, в простых случаях, когда а, вы живете, допустим, в регионе, да, в, там в области, и вам нужно... Ну, так скажем, в региональный центр переехать, да, то есть в нормальную новую квартиру, тогда вы а, собираете там чуть по чуть свои а, финансы, загружаетесь в ипотеку лет на 30, да, как бы это основной процент, да, когда люди платят именно а, весь ипотечный период. А, в Сочи а, происходит несколько все иначе, то есть мы а, в большей степени рассматриваем ипотеку как инструмент и для многих ипотека является как Такого рода а, Рассрочка, да, то есть Люди объект забрали, они его зафиксировали, платят, платят, там что-то ну, побольше появилось, там ну, возможности да, заплатить. Они закинули, потом смотришь, там год, полтора, два, там, три. Все, объект остался, ипотеки нет, ипотека растворилась. И это, кстати, происходит постоянно, это происходит каким-то волшебным образом. Но понятно то, что у всех разные возможности, друзья мои. Но по итогу, вот до трех лет у нас все с ипотекой расстаются. Конечно, а что здесь сидеть, жить всю жизнь что ли в обнимку, но есть кто, одну и две, и три берет сразу ипотеки, самое главное понимать, какое одобрение будет. Слушай, Илья, у меня такой вопрос назрел, пока ты сейчас говорил. Вот смотри, подбор недвижимости, одобрение ипотеки, согласование, дать самые лучшие условия лояльные, найти самую лучшую недвижимость, там, неважно там для инвестирования, для жизни, для сдачи. А есть пример такой небольшой когда у нас даже не у нас приобрела одна женщина я не буду называть имя кто это она не захотела работать с риэлторами она оставила очень большой задаток сама на на одну квартиру не получилось и, короче, можно сказать, как бы ее, ну, не то, что кинули, но... Задаток сгорел? Задаток сгорел, очень большой. И спустя время она обратилась к нам и говорит, Вань, помоги, что можно сделать, вот ваши юристы, как забрать вот этот задаток? Я тебе просто к чему? То есть она изначально хотела всех обхитрить. Обхитрить, сама все сделать, думает, а, сейчас я нашла выгодный вариант, сейчас я сама все сделаю. И ничего у нее не получилось, просто ничего. Человек остался просто без сразу вопрос, а для чего она хотела обхитрить? Ну для, Нет, того, что, смысл. ну, для того, что думаешь, что э, я все могу, я все сама, сама все проведу, все так легко. Зачем мне нужны эти риэлтора? Вот это, так скажем, э, какая-то прослойка риэлтора. Ну, зачем я буду кому-то что-то платить, дай-ка я сделаю все сама. Так она, Поэтому ничего, зарезал... не а? так она ничего не платит риэлтора. А -а -а ну, она так думала, думает, что она платит риэлтору, платит э, юристам. По итогу чем он она закончилась? Человек да. остался просто без денег и думает, ну, что мне делать? А, а сколько, сколько задаток было? Ну, если не секрет. 400 тысяч. 400, у нас 400, блядь, никто вообще в Сочи не дает такой задаток невозвратный. Это прошло уже почти полгода, представляешь? И за полгода она не может 400 тысяч вернуть, но это все, это как бы билет в один конец. Вот ты а. мне скажи свое мнение. Наш рынок города Сочи, для чего нужен риэлтор? И здесь без риэлтора ну, можно только найти или приключение, или выгодную покупку, которая будет приносить тебе удовольствие от твоей покупки. Да? Да, друзья, все а, риэлтор в Сочи это тот человек, который ежедневно решает Ваши текущие задачи по объектам недвижимости. Неважно, вы покупаете, вы продаете, вы интересуетесь. Вы планируете. То есть, это тот человек, который постоянно каждый день с вами, ну, 24 на 7, с вами на связи и информирует вас, он помогает вам, он вас за ручку проводит. В непонятных ситуациях он решает эту задачу. Потому что действительно, бывают случаи, когда не получается объект забрать и нужно вернуть задаток. Сами понимаете, этот вопрос нелегкий. И мы знаем рычаги, мы знаем инструменты, мы знаем, как правильно а, в предварительном договоре купли-продажи прописать вот эти пункты, чтобы не просто там… А, лишь бы как там опираться на какие-то вот эти там опять же пункты в договоре, чтобы прям был твердый аргумент, весомый, и чтобы мы могли забрать. Мы знаем все эти инструменты, мы пр... Ну, мы живем этим. То есть вы живете своей жизнью, да, там вы занимаетесь там своими делами, своим бизнесом, и это нормально. Вот мы живем именно. В этой сфере мы знаем все, и застройщиков, и юристов, и кто поможет, там, и против. То есть мы как бы владеем полностью информацией, и а, в критической ситуации мы готовы реагировать и знаем, куда идти. Вот что очень важно, мы знаем, куда идти. То есть в Сочи э, грамотный, надежный риэлтор но ну, это такая, это вот подушка, опора, да, с кем можно вот дальше да, здесь понимаете, как, hmm. а, когда Попай, вы да, когда по попадаете в рынок да, самостоятельно, как, ну, как говорится, в одиночку, здесь очень тяжело справиться. И опять же, друзья мои, но ну, не, не стоит забывать, то, что это ваша а, не первая и не последняя сделка будет. И не надо думать, там, что сейчас я пошла риэлтора, там стала там, умнее и хидрее всех. А, ну, по итогу, вот, да, пошла. Вы нашли себе приключения, да. потом возвращаются к нам и говорят, помогите. Но здесь, понимаешь, здесь еще очень тонкая такая грань, когда говоришь, вот это нужно брать. Пришло время, давайте продавать. Ну, вот эта часть мы в плюсе. Продали, пойдем дальше. Мы не можем завести, мы не можем продать, а поэтому вообще мне мало, и я хочу заработать еще. А самый-самый финиш бывает, цена перегрелась, все, блядь, помоги продать, как сделать. Ну, Слушай, у меня тоже есть... Э я не буду Когда называть. Я, не ин, слушают. Инвесторам я их буду называть собственниками. А, у них а, достаточное количество объектов по городу Сочи. 5, нет, 6 объектов. Но слушать не хотят. Ну да, и они на каждый объект, на каждый, хотя они изначально брали не на перепродажу, они брали для себя, потом в дальнейшем решили перепродать. Они на каждый объект ставят просто. Критически максимальную Сумму продажи И я говорю, ну вопрос, зачем э, Вы это делаете? И прикол в том, что они ставят э, Стоимость на квартиру в Сочи И на квартиру в Лазаревском На одинаковую площадь, одинаковую стоимость Я такой, ну просто сижу такой Ну голую думаю Нахера это все нужно Ну какой в этом смысл? И вы знаете, друзья э, Есть такая тонкая грань, когда у нас Собственник э, ставит когда у нас собственник ставит максимальную сумму, он что? Он просто не хочет продавать. Вот и все. Ну, то есть, как бы здесь не надо ничего придумывать. А максимальной суммы, да, он отказывается, а, потенциально отказывается от продажи. Вот. Ну, не знаю. Вот опять же, мы вернулись к тому, что есть собственник, а есть инвестор. Когда человек хочет продать и хочет аккумулировать свои средства и зарабатывать, он слушает. Он слушает, что ему говоришь. А если человек на своей волне, на своей лавочке и хочет продать максимально больше, выгодный, я всегда, знаешь, как, я его послушал, сказал, да, да, да, да, да, да, да, и все. я да, все, все, спокойнее, и знаешь, я лучше <как> с другим человеком буду работать, который меня слышит и который делает как нужно, и у нас все получается. А который живет где-то в своем городе за тысячи километров, Якобы знаючи наш рынок только по видео обзору из ютубов и каких-то зеленых риэлторов, и мне еще будут говорить, как нужно делать, ну, я проще скажу, да, хорошо, и все. А, друзья, все, э, мы вас призываем прислушиваться к мнению специалистов. Потому что это как минимум экономит. Ва... Да, как минимум, это экономит ваше ваше ваше время, и... наше время, ваши средства и дает заработать и саккумулировать. А, давай еще... Вот, давай. Да, плавненько перейдем на четвертый вопрос. Такой, опять же, общий. А, чему боится народ? Потому что а, я твердо убежден, что сейчас а, не только рынок Сочи, а вообще рынок а, России в целом, то есть он немножечко, м, так скажем, затихарился, зажался, и народ сидит и чего-то боится. Ну, как ну, ни ну. одна покупательница знаете, что сказала? Я вот так Всю жизнь мечтаю переехать в Сочи. Я просто говорит, ну, сплю и вижу, то что я живу в Сочи. И она титна, ну, мечтает об этом. А, я начинаю общаться с своими друзьями, родственниками, соседями. И они знают, что говорят. Зачем ты говорит, будешь переезжать в Сочи? Туда же может бомба прилететь. это просто... Ну как минимум, это не адекватно такие вещи говорить. Это просто один из примеров. Потому что у нас люди постоянно чего-то боятся. Я-то боятся. Напомню, что Сочи это президентский город, и в текущих реалиях, как бы, он настолько защищен, вы даже представить не можете. Да мы как у Христа за пазухой. Да, здесь живем, и напомню, что каких-то стратегических объектов в городе Сочи, их просто нет. Это, это обычный город. курортный город, кстати, это город-госпиталь, да, Сочи это город-госпиталь, и во время Великой Отечественной войны сюда со всего фронта привозили людей на лечение, на реабилитацию, на восстановление, и а, здесь, как бы, Здесь, кстати, очень много больниц, я да, не знал. <связанная> Поэтому а, сидеть, бояться чего-то, придумывать каких-то а, неадекватных, не знаю я даже не знаю, как правильно сказать, потому что у нас многие сидят и занимаются, так скажем, какой-то ерундой в доме. многие, выдумываем. знаешь, многие чего боятся? Многие боятся вот, а, как они все говорят, этот мыльный пузырь лопнет, обвал цен и всего этого остального. <связанная> Но <связанная> если у вас надежная недвижимость... Ну, как? Кстати, да, друзья, есть очень много, есть большое количество людей, mm. которые сидят в режиме ждуна и ждут, пока обвалится рынок, чтобы купить. И они сидят не месяц, не два, не три, они сидят годами, а потом проходят 2-3 года, такие они реку Да, а чужие там Да, там не, купил да, а там там не, там не взял, да, потому что отмотайте 3 года назад, но вы поймете, какая вообще разница, разница цен. Тогда у нас было, вот когда два года назад, Вспомни, средняя ты... стоимость была 180, это прям 200, но это была нормальная стоимость за квадратный метр. Сейчас иди за 180 на 9. Нет, но ну, знаешь как, когда-то начиналось по 50 тысяч рублей за квадрат, а потом когда продавали где-то по 80, по 100, мы сами у виска крутили, блин, как дорого. Потом от 100, и ценник пошел расти, расти, расти. То есть, а на сегодняшний день, сколько мы прошли уже, знаешь, таких вот, так скажем, ям турбулентностей. А, пандемию прошли, кризис прошли, сейчас эту ситуацию военную пройдем, uh -huh. и ценник опять, вот мы сейчас выйдем из этой вот этой ямы, да, и ценник опять начнет расти. Вот сейчас то время, когда приобретать. Но ну, многие же не хотят слушать, многие что-то сидят и ждут. Ну, пожалуйста, сидите. Да, самое, да самое важное э -э -э вот когда uh -huh. вы думаете и мечтаете. То есть, ваши мечты, они не растворяются, и ваши планы, они тоже не растворяются. То есть, вы все равно об этом думаете, да, вы переносите, Просто да, вы, да? да, вы там что-то там сидите и боитесь, но а, рано или поздно вы все равно дойдете до этой конечной точки и приобретете. Только вопрос уже по когда? другим условия. Да, вопрос когда. Ну, ладно, у каждого, как бы, своя, как говорится, балалайка. А, друзья, а мы... Мы Вас... слышка. когда... Еще вот вкратце скажу, когда человеку говоришь, здесь вот бери, ну у тебя же есть деньги, бери, это выгодно, это супер выгодно на рынке. Вот мы катали, не буду называть имя кого с тобой вдвоем недавно. Есть деньги, бери, это, это звездец как выгодная цена в крутом комплексе. Не, я посижу, я подумаю, я вот еще там, что-то какие-то там минусы для себя человек нашел, ну точно не для э, всей обстановки. В общем, нужно слушать и, и прислушиваться. Мы за вас уже подумали давным-давно. Да вот, а, когда мы там, в субботу ездили в хороший комплекс на Бытхе. Да? Да. А, у меня есть покупатель, я не буду называть его имя. Он мне звонил, но ну, мы с ним созванивались, он говорит, слушай, Илья, ну блин, у меня мечта, говорит, вот такая-такая-то у меня мечта. Я такой, ну окей, да, как бы. Окей. И а, так сложились обстоятельства, то, что просто выстреливают... Мега крутая перепродажа, просто по неадекватно низкой цене. Это ну, из той серии, когда сам бы взял, были бы деньги. Я ему первому и единственному э -э, набрал и говорю, слушай, ну такие дела. Давай, давай, у тебя есть все возможности, забирай, потому что ну, ты действительно об этом мечтал. И он такой говорит, да я, я, я что с женой посоветовал. что-то мы, мы боимся, что-то не хотим, перед Новым годом, вот эти все истории. Я говорю, слушай, блин, вот. Я говорю, знаешь, как будет? Ты один хрен чего-нибудь купишь, непонятно чего, самостоятельно возьмешь. Пройдет 2-3 года, ты будешь проходить мимо этого комплекса, ты будешь смотреть в окна этой квартиры, и вспоминать, и репу свою чесать, и жалеть об этом. Но это, это, не... будет, это будет 100%. Да, почему я здесь не приобрел, а пошел по-своему, купил приключения. Да, и тем более цена просто шоколадная. Площадь охрененная, вид на море. Близость, вообще все, то есть вот все, его мечты, вот все то, что он хотел, прям все в вот, бак тебе, на тебе в одной квартире. Это реальная Да. Ну ладно, у каждого свой мир. А, друзья. Давай, наверное, закругляться. Да. Туда нужно подписываться, там да. что да. Делать, Друзья, подпишитесь. Нажмите на колокольчик, прокомментируйте. Кстати, хотим сразу провести опрос. Друзья, если вы считаете, что нам необходимо поднять качество видео и качество звука, напишите это в комментариях. Мы об этом думаем, то есть мы прям в ближайшее время планируем это реализовать естественно не без вашей помощи то есть если вы считаете нужным до да, поднять качество видео и аудио звука друзья мы просто хотим э, купить до да, специальные такие микрофоны до да, два микрофона э, купить свет поменять видеокамеру, камеру да, до чтобы вам уже как-то более было видно наглядно красивую картинку и у нас в голове очень много интересных задумок поэтому если вы по этому поводу что-то хотите написать прокомментировать для Пишите нас смело. очень важно ваше мнение ваше обратная связь Если мы с вами будем, как говорится, в тандеме, то мы будем стараться именно для вас. Давай, наверное, это финалиться. Что делать? сложил. Я, я как друзья, да, Будьте с нами, с наступающими новогодними праздниками вас. Всего доброго. До свидания. До свидания, друзья. Тушь.